Всем привет! С вами Антон Савинов. И сегодня я посмотрел Последний богатырь 3. Посланник тьмы. Продолжение фильма Последний богатырь два Корень зла. Третий фильм Последний богатырь и завершение истории Последний богатырь и завершение всей сказки комедийной. Считается, что Дмитрий Дьяченко снимал целую трилогию Последний богатырь, которая является наполовину боевиком, наполовину комедии. Самый первый фильм меня очень удивил. Вторая часть, корень зла, конечно, когда я смотрел в кинотеатре 1 января 2021 года. Она меня удивила еще больше, чем первая часть. Ну, а третья часть удивила меня еще больше. Правда, я видел ее не в кинотеатрах, а как бы полностью как бы экранку. Но все равно любая экранка как бы все равно как бы является как бы почти цифровой версией. Там хоть что-то можно, конечно, услышать или увидеть или понять. Однако все-таки сейчас, конечно, везде зайти в кинотеатр, конечно, при помощи этих проклятых QR-кодов, конечно, нельзя. И сейчас вся Европа, конечно, понятно, что бундует и постует, и, конечно, переживать не стоит. Зато, конечно, в интернете нашлась какая-то, конечно, экранка, которая там некачественная, зато немножко понятливая. Поэтому я вам сегодня объясню концовку фильма «Последний богатырь Три Посланник мы». последнюю части «Последний богатырь». Поэтому впереди спойлеры. Сразу отмечу самые важные детали, что тот самый главный герой – Иван. Иван Найденов Ильич, сын Ильи Муромца, который погиб, а Елен Муромец погиб во второй части. То считается, что Иван – Найденов Ильич. Последний богатырь, тот самый последний богатырь. Да и сама по себе по спойлеру можно считать, что название второй части последний богатырь предыдущего предшественника. Последний богатырь корень зла. Значит, он и есть корень зла, или же корень тьмы. Очевидно, что посланник тьмы, название фильма, было, конечно же, еще скрыто, еще когда даже появился первый тизер третьей части, в конце второй части. Когда появился первый тизер третьей части. Название было скрыто, чтобы избежать спойлеров. Однако позже появилось название в сети Посланник тьмы. И можно сказать, что Иван является сыном муромца и также, как и является почти биологическим сыном самой, с, самой Гали, той самой уборщицы, которая у нее работала, которая оказалась на самом деле служительницей тьмы, того самого Рогалеба, который был повержен во второй части. А также еще стоит отметить, что оказывается, что еще Гали является даже названной приемной матерью той, той самой варвары, которая исчезла во второй части, которую сел Колобок. То есть можно логично сказать, что Иван – это сводный брат Варвары, и биологический сын Гали, и биологический сын Ильи Муронца. Но также еще стоит отметить, что Кощей Бессмертный – это не совсем Кощей Бессмертный, это тот самый ученик того самого светлого колдуна, который стал злым, который потом был раньше Белогором, а потом был назван Роголевым из-за того, что тот самый светлый колдун питался тьмой, лежа под землей, когда убил его ученик его. Год, когда ученик Микула убил своего светлого учителя Белогора, в честь которого была названа Белогорье, Микула убил своего учителя и стал Кащеем Бессмертным, ставив тот самый кристалл в меч-кладенец. Такую историю полностью нам рассказали во второй части, нежели как в первой, в виде рисованной, так как в первой части история, сказанная о кочее, была нарисованной, почти как флешбэк, была нарисована как мультфильм, а второй части уже показали нам во плоти. Флешбэк о Кощей бессмертным, как он, как Микула, стал бессмертным, как стал кочей бессмертным, как он тысячи лет правил Белогором, пока не появились богатыри, и как он ставил кристалл туда, поместил туда свою смерть. Но стоит заметить, что кочей бессмертный он умер в первой части, но потом же во второй части был возвращен из мира мертвых. И считается, что это и есть тот самый Микула бессмертный, тот самый ученик того самого колдуна. И стоит заметить. Итак, впереди спойлеры третьей части объяснения концовки третьего последнего богатыря. Стоит заметить. Что считается, что тот самый новый злодей последней части, этой третьей части, черный богатырь, который был нам представлен, где такого, как в маске, это есть тот самый Иван, только его двойник. Ведь такая деталь меня очень шокировала и удивила, то, что наконец нам показали такого подобного героя, подобного злодея. Оказалось, что мало того, что Иван, сын тот, той самой Гали, той самой, которая еще нашла сиротку Варвару, которая является также биологической дочерью Илью Муромца, которая не является почти сводной сестрой Ивана, но является также как и биологической сестрой Ивана и биологической дочерью Ильи муромца то также она является почти названной дочерью для Гали, а Иван родным. И считается, что когда сама Галя выпустила из того самого Черного озера, из которого потом, из которого, из которого Микула взял Черную воду, чтобы найти тьму, и чтобы на самом деле стать бессмертным из-за этого, чтобы принести жертву, обычно она его туда поместила, в это озеро, и превратила двойника Ивана... Темного черного богатыря. А когда в конце мы видим, когда Иван сражается с черным богатырем, то оказывается, что черный богатырь, который является посланником тьмы и сыном почти тети Гали, то можно сказать в принципе, что черный богатырь это все страхи и все боязни и все, все зло, которое хранилось в Иване. Та самая тьма, которая нем. А далее мы видим, как черный богатырь стал лилипутом для Ивана, и потом Иван выкидывает его в Черное озеро, после чего из Ивана вышел черный дым, то есть вышла сама тьма. И потом же Иван, встречая там же Молдову Микулу, того самого кощей Бессмертного, молодого Микулу, заключает с ним согласия и говорит, чтобы он хорошо учился на пятерке, что меня, конечно, рассмешило. В итоге, Белогория, наступил миросогласия. И, конечно же, родная мать Гали, точнее, родная мать Ивана Галя, стала доброй и снова начала дружить с Ильё со своим мужем, как и все богатыри. А в конце мы видим трех богатырей. довольно Никитича, Илью Муромца и Илья Илюшу Поповичу. И также видим, что Белогорьев снова в мире согласия снова в празднестве. Мы видим также, как и там, видим Илью Муромца и его жену, тетю Галю, и, конечно же, живого и здорового Ивана со своей возлюбленной Василисой. Ну, так же, как и Гваденова там, а Микулу, конечно же, мы, конечно, не видели. Но там, потом, как позже, видели, конечно, восстановленный баланс того самого колдуна и всех волхвов. И, конечно же, потом там начинается концовка. Сцены позитивов, конечно, не было. Еще самое главное, что третья часть рассказывала о том, в середине сюжета, о том, что в сам современный мир улетела из-за разногласий Кощея та самая жар-птица, которую играл Филипп Киркоров. И она улетела в современный мир Ивана из мира Белогоря из-за разногласий власти Кощея Бессмертного. Тогда Кощей тоже снова начал вспоминать свои воспоминания, как он стал бессмертным и как он принес все зло. И так же, как Иван не вспоминал всю вину. Тогда главным героем из Белогорья пришлось отправиться в прошлое, до того, как Ивану пришлось сразиться с тем самым Черным Богатырем, и до этого всего еще этого, в начале сюжета. Слово запомнить, что сама по себе эта ведьма Галя вызвала того самого Черного Богатыря, который являлся тем самым двойником Ивана, а тот самый двойник Ивана, Темный Богатырь, Черный Богатырь, который оказался под маской самый Иван, двойник. Это есть его страхи и все его проклятия, вся его тьма, которая потом из него выбралась. А еще до всего этого в середине сюжета. Иван, и все баба и там, так называемый, Светозар, все встретились с Жар-птицей, который играет Филипп Киркоров. Там же, происходила, конечно же, битва и разборки, откуда берется настоящая тьма. И там, так же, как и избушка, баба со всеми остальными путешествовал по современному миру, что, конечно, казалось смешно. И главная миссия разворачивалась в том, чтобы найти Василицу, похищенную той самой Галей. И, конечно же, сам Иван, конечно, узнал все ответы, что в нем копилась тьма. И ту самую тьму... Иван оставил в Москве. И считается, что в Москве, там как раз они нашли то самое истинное зло. И там оказалось, что нужно было принести в жертву Кикимеру, а еще и остальных, ведьм. И главное, что Иван узнал, откуда в нем берется тьма. Что в нем копилось все это время в детстве, пока его спрятали в современном мире. Пряталась та самая тьма, копилась в нем. И наконец-то Иван сразился с тем самым черным богатырем, тем самым своим двойником Ивана который ему угрожал, что у него больше нет Василиса, который он его победил. В итоге он вытравил из себя всю тьму. И в итоге победил зло. В итоге все зло ушло. Вот, такой, вот, такая, вот такая вот концовка Последний богатырей 3, посланник тьмы». Так что можно, можно с уверенностью сказать, что Последний богатыри 3, посланник тьмы» я могу дать ему оценку. 6 из, из 10. То есть, то есть хорошая оценка. Не пятерка, не десятка, а примерно где-то шестерка из 10. Можно сказать, что такой финал последнего богатыря 3 последних тьмы является не очень, конечно же, таким знатным. Я изначально, конечно, надеялся, что в последней богатыре Три Посланки тьмы будет последняя битва. Давай со злом. Там война, там воины, там поле боя, воины, там мечи. И там будет, конечно же, битва. Там Иван будет возглавлять, конечно же, Русичи, чтобы вы восстали против тьмы. И там будет последняя битва. Но, конечно же, такой битвы, конечно же, не было. И это, конечно, всего лишь оказалось лишь ожиданием. А реально все оказалось лишь то, что последняя битва была всего лишь дуэль того самого. Ивана, сына Ильи со с тем его двойником, с его страхом, черным богатырем, двойником, которым питалась тьма. И в принципе, конечно, такой финал, конечно, очень даже ничего. Хоть, конечно, не самый грандиознейший, зато самый прекрасный, который также меня заставил, конечно, все таки конечно, вспомнить детство. Ну а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставьте комментарии. И что вы думаете по поводу фильма «Последний богатырь 3. Последний смы». Понравился, понравился ли вам он, он или нет? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.